Акси, ты не ушиблась? Нет, извини, просто задумалась. А -а -а. Ну что, ты собрал какую-нибудь информацию? Да, очень даже много информации. Отлично, тогда поехали в участок, чтобы сразу там обсудить и не повторять все по два раза. Полностью согласен. О, коллеги. Какие новости? Я начну. Как пожелает дама. Мы только что после опроса семьи убитой. Разумеется, ничего странного за убитой не было замечено. Ее мать в истерике, сестра тоже. Одним словом, никто ничего не знает. Зато допрос парня погибшей очень даже прояснил ситуацию. Замечательно, есть уже какие-то версии. Если верить его словам, то... Убийство случилось с ночью. Дословно говоря, он сказал, что уснул, а потом в среди ночи проснулся, Кэт рядом нету, вышел из палатки, и она лежала там мертвая. Серьезно? Я не думал, что все будет настолько просто. В каком смысле? Ты не поинтересовался, левша ли он? Конечно, поинтересовался. Он левша. Ты хочешь сказать, что? Тут обсуждать нечего. Он виноват, ясно же. Кир. Что ты скажешь? Я думаю, версия Макси достаточно убедительная. Они были там вдвоем. Он вдруг случайно ночью проснулся. И случайно оказался левшой. Я в такие совпадения не верю. Да бросьте, ребят. <с rounds> Вы видели этого парня вообще? Нет, конечно же не видели. Понятно, что он не способен на такое. Я бы не сказала, что он очень глупый. А ведь это действительно было бы очень глупо. Тупых людей на свете полно. Уж не тебе ли знать, Фил? Думаю, Макси права. Пойду оформлять ордер на арест. Кир, кажется, своей головой вообще не думает. Что ты сказал? Ничего. Вареж, я слышала, что ты что-то пробубнил. Выкладывай. Хорошо, только без истерик, ладно? Мне кажется, что Кир тебя поддерживает только потому, что ты ему <coughs> не безразлична. Что за глу? Хм. А может быть, ты прав? В любом случае, он за меня. Поэтому мы едем брать того парня. Женщины. Интересно, кто приедет быстрее, ты или Кирилл с его ребятами? Конечно же я. Смотри, как лихо езжу. Ну вот, пробка. Кажется, это знак судьбы. Да уж, судьбы. Макси, может быть, ты чего-то не договариваешь в вашем диалоге? Может быть, ты что-то заметила подозрительное в поведении домочадцев? Ну не знаю, мне они показались очень даже милыми людьми. Правда, вот, мне показалось, что Меган постоянно задумывалась, какой рукой взять предмет. Например, когда она приносила мне чай, я а потом забирала чашку. Она секунду помедлила, прежде чем взять ее. М -м, кстати, ты знал вот, что, оказывается, Меган не взяли в институт, а Кэт взяли. А еще она так тихо подобралась, а потом зашутила про то, что она типа ассасин. <unifiedían> Забавно достаточно. Эй, Хилл Ты чего?